Мы в гостях в жилом комплексе «Морской» у Натальи с Николаем. Добрый вечер. Приехали Добрый вечер. в гости для того, чтобы узнать, как ему жизнь в жилом комплексе «Морской», о их впечатлениях. Скажите, пожалуйста, как вы узнали о нашей компании? На самом деле это началось очень давно достаточно. Мы каждый год приезжали, отдыхали наутрише, Вот, а потом в какой-то момент я на YouTube увидела как ваш менеджер приезжал в гости к одному нашему, ну, скажем, уфимцу, который строил Гастагайск. Вот. И тогда первый раз я услышала про вот эти строительные компании. И, в общем, мы задумались, что, может быть, все-таки переехать на юг. Жили мы в Башкирии. Ну, сами понимаете, там, какие там зимы, осень, долго все это, весна очень. И, в общем, как-то потянулись лебеди на юг. Собрали вещи, упаковали, mm -hmm. и, кстати, могу сказать, что лучше ничего не брать с собой. Чем меньше вещей, тем лучше, потому что здесь все совершенно по-другому и не подходит вообще никак. Как-то мы приезжали сюда еще в августе того года, mm -hmm. а потом на Новый год. Мы, при... мы где-то ну, встречались с друзьями, и всех друзей пригласили нас сюда на Новый год. А у нас и еще тут, ничего не было. Ни, ничего у нас тут не было в доме. И все друзья согласились. Mm -hmm. И тогда у нас тут быстро все завертелось, закрутилось. И как-то все это... Нас это очень удивило, обрадовало, что вот наши друзья нас очень сильно поддержали. Новый год мы встречали здесь. А потом уже... Приехали, вернулись сюда в марте. И с марта месяца начиная... Занимаемся посадками. Тр, трудовой фронт. Столько, самое столько главное, земли. Самое главное, что в течение этого года моя жена на огороде, ну я имею в виду, занималась, так скажем, э земляными работами, то есть посадкой, копкой там и все остальное. Столько, сколько она это сделала за всю свою сознательную жизнь. Это меня раньше никогда не впечатляло и только, наверное, вот из-за того, что сбылась моя мечта переехать на Йог и <связывая> У меня было все в радость, все было абсолютно в радость, и это зима, и мне даже межсезонье, наверное, больше нравится, потому что, ну, на самом деле, кайфово просто. Нис нисколько не пожалели, и все спрашивают: ну как вы там, как вы там, а друзья, как? Мы говорим, здесь так здорово, вообще у нас такой поселок, такие все дружные, свой чат. Там все-все делятся, с, там кто что нашел новое, у кого что какие-то вопросы. Вообще очень все дружелюбные такие, все здороваются, все там с днем рождения поздравляют. Не знаю, это, наверное, мечта чтобы жить вот в таком поселке, чтобы вот люди настолько были, ну, так откликались. Что вот стало таким ключевым моментом, что вы решили выбрать именно эту компанию? Ну, мы что сейчас вам откроем очень большой секрет. Здесь у нас живет наш друг, который уже больше 30 лет, находится в городе Анапе. И когда мы выбирали застройщика, кто нам будет строить, и остановились на стройгарант Анапе, он тут, ну, начальник, у него есть служба безопасности, видно в его предприятии. И он проверил, посмотрел, сказал, ребята, удивительно, но вот только положительный отзыв. Потому что, ну, хотим мы или нет, мы уже не... Ну, люди, которые прошли, в общем-то, по жизни довольно-таки много. И были очень такие моменты, когда... я думаю, у каждого это в жизни бывало, когда вас обманывали все остальное. А тем более строители, это же такая... И тем более Юха, и здесь такие положительные отзывы. Ну и когда приехали, во-первых, первое, что нам понравилось, место, конечно. Да. Вот мы приехали, походили здесь, и вот где мы сейчас с вами располагаемся, мы пришли вот сюда, здесь было пустое место. И вот бывает же так вот в жизни? Майор. Мы пришли и сказали, вот здесь у нас будет дом. Угу. Этот кто у нас менеджер водил, на у нас, нас с собой, а почему здесь-то? Я говорю, не знаю почему, но вот, вот, вот здесь. Угу. Вот здесь стоит на сегодняшний день наш дом. У нас есть фотография, где мы просто стоим втроем, я, Наташа и наш друг, ему вот так вот пальцем показываем, вот здесь будет наш дом. Круто. Ну Так вот, как, как в сказке получилось, в общем-то. Да. Но об этой организации, строй Гаранты я могу сказать очень просто. Это единственная строительная организация за мои 61 прожитый год, с которой я ни разу не поссорился. Mm -hmm. Потому что не ссориться со строителями, но ну, кто вот строил меня и кто будет даже смотреть, наверняка сейчас улыбнуться, потому что сто процентов знает, что такое связаться со строителями и от начала до конца, со дойти. Сейчас дойти и ни да. разу не поругаться. Не поссориться на, на, на каких-то там этих. Вот со стройгарант Анапа это та э, строительная организация, с которой. У нас, ну были там какие-то небольшие вот совсем да, не, такие но вот нет, трения. Не, которые не то, что трения. Очень быстро разрешались. Да. При этом вот ребята настолько вот молодцы, никогда не, вот не, не, не, не ссоры, не это. Даже у нас были такие моменты, когда вот, вот Наташа же сказала, что мы не, не могли продать те дома, которые у нас были там в Башкирии. Ну просто вот ну, Ситуация такие моменты, такая да, еще да. пандемия тут началась. Нет, и все, вот, никак не могли продать. И они пошли нам на уступки, сделали там, ну, такой вот большой разрыв между окончательным платежом. Хотя могли бы просто взять и там, добавили вот, цены, раз они ну, ну, раз, да. выросли же цены на все, на строительный материал, на все. Нет, вот они все просто вот доделали так, как было написано в договоре, все было сделано от и до. Вы могли бы порекомендовать кому-то нашу компанию? Вообще, если, кто интересуется, спрашивает? Мы, как только начали сами строить, вернее, как только мы заключили контракт, приехали, мы, во-первых, всем растрезвонили, что мы собираемся строить дом на юге. Мы начали всех мотивировать, всех, вообще просто всех своих знакомых, с кем бы мы ни разговаривали, мы со всеми, ну, всех говорили, поехали, поехали всем. Тут уже друзья приезжали, они даже выбрали себе место, но мы всем. Некоторые друзья просто еще ну, не на пенсии. Mm -hmm. То есть им еще работать, а так они, они запрям. Mm -hmm. вот. Я говорю, ну вы извините, конечно, если вы долго очень будете думать, то поселок просто достроится mm -hmm. и mm -hmm. уже все. Mm -hmm. Ну и застройщик, конечно, вот, ну как бы все хорошо было, идеально построено. И что, в общем, не к чему придраться. Что нам нужно было, мы потом уже до соглашениями доделывали какие-то, ну, пер... все, все пожелания. Все чистые. пожелания, да. Да, на да, да, в этом да. плане, конечно, молодцы ребята. Вот, если что-то, даже вот мы когда приехали, вот с этой вот баней, они говорят, да у нас такого нет, я говорю, ну хорошо, если я вам нарисую, сделайте, да, сделаем Вот у -у -у. Я, я пошел, все померил, нарисовал им, у -у -у. рассказал, что я хочу мы И они сделали, сделали, сделали проект, делали, есть, они вот, нам и все, все сделали да. Без вопросов да. и... потому, потому что это же самое главное, когда делают то, что ты хочешь Конечно. Они навязывают тебе, вот мы так делаем и все а вот еще что хорошо, вот э, то, что соседи такие, что смотрят еще друг за друг, ну как присматривает, бы присматривают, да. да. То есть когда нас не было, вот Анатолий, он приходил, тут вот, и газ включил, ну, проверял, mm -hmm. как газ будет, э, открывал окна, чтобы проветривались. То есть дом, ну, то есть прям никак, никакого ну, там, вообще страха не было, что что-то там может с домом без нас случиться. И вот наше вкусное чаепитие подходит к концу. С наивкуснейшим башкирским медом Наталья Николаевич, спасибо вам огромное за гостеприимство, что вам вы спасибо. приняли за ваши теплые слова, отзывы. И нам очень, очень приятно, что вы выбрали именно нашу компанию. Благодарим вас. Спасибо. Вам спасибо.